Люблю эту карту, вы бы знали Капец, как ненавижу Просто Так, тут у нас Танус бегает В принципе, нормально, еще какой-то король свиней И, э, Очень интересный Скин был И какой-то чувак Очень стрёмный, очень странный Я не знаю, кто это Катоты, офигеть тут людей Чё ж все в эту сторону побежали Именно Ой -ой -ой -ой -ой. Тут все под зельками, короче кстати, знаете, что я заметил? То что вот теперь почему-то я не знаю, я вроде бы и рядом с людьми, которые используют бутылки вот эти вот свои, но все равно почему-то на меня эффект этот не накладывается. Это очень и очень странно. Ну, хотя эти вот эти вот бутылочки можно покупать в магазине, но я коплю на новые дабл-джампы. Ну, это двойные прыжки. Господи, чуть. Ну, мне показалось там то, что там пусто. Осторожно, осторожно, осторожно только. Все делаем осторожно. Ой, матерь божья, офигеть. Офигеть, офигеть, офигеть! Офигеть! Мы на последнем, какого чьрта. Так, главное, главное, это не забывать орать. Подписчики просят. Так, тут какой-то мужлан. И тут какая-то баба, который, А, это даже не баба, это свинья-то. О, мама. А, а, а! Давай, давай, давай! Ну, ептать! Ну, ептать! Ну, да ладно! Ну, не смог. Я не смог, ребят. Честно, я, я, я как мог просто держался. Вот просто вот лайк за это. Еще я болею, поэтому тоже лайк поставьте. Вот вы просили старый контент, вот возвращаю Вот Теперь байтить буду. Я же раньше байтил, ребят, так что, как бы, терпите теперь Так, э, второй раунд у нас будет на карте Кринж э, э, Greenbelt green belt. Я не знаю, как правильно, хотя вроде одинаково прозвучало Или нет, это похер как-то Она очень светлая, очень прикольная, она мне очень-очень нравится она, она шикарная, к ней нельзя придраться и у меня залагало немножечко, потому что пора менять шейдеры. А тут с одними теми же... Э, да. Э, с одними теми же шейдерами снимаю всю жизнь. Так. Ах ты, алмазный блок. Проказник. Блин. Ой-ой-ой. Так. Петух. Причем буквально. Так, тут королева да <сёк> <сёк> И мы полетели на дно. Э, э, осторожно только. И тут Саски опять. А, не, да, это Саски. Это уже на этот раз точно Саски. Саски, Саски. Он летает? Стоп! Он взлетел или он упал? Кто фиг знает, вот здесь просто на всякий побегаем еще дополнительно. Просто мне показалось, что он смог забраться. А так, не, не будет Саски, больше шанс того, что я выиграю. Так, и все, и, и все анимешники такие, так и там офигел, что ли, совсем? Так. Ах ты, чувак, грязными делами занимаешься. А где Саски? Он, кажется, уже совсем на последний свалился, скатился, прям как я на ютубе. Тут курица в респираторе. У меня респиратор только с одним ассоциируется. С моим очень давнишним старым треком, который я записывал. Чисто по фану. У некоторых моих друзей он до сих пор остался. Все его помнят. Никто его не забыл. Я его на канал не выкладывал, если что. Не хотелось. Просто... Так... А, кстати, я его вроде на стримах включал, так что... Э, Алды должны помнить этот трек. Я его уже не помню. Как это могут Алды, блин, запомнить? Алды, точнее. Алды, блядь. Да-да-да, правильно, Саш. Все так и есть. Я не знаю, почему вам нравится смотреть на то, как я там, не знаю... Блин, меня кто-то спамит. Сижу, матерюсь там в Майнкрафте, рассуждаю о жизни. Или еще что-то. Вот просто. Почему вам не нравится, когда я там, не знаю, играю в другие мини-режимы? Почему только в Тиндеран? Я же хочу и в другие тоже поиграть, правильно? Поэтому, ребята, напишите в комментариях ваш любимый uh, мини-режим в Майнкрафте на севере Хайпиксель. Надеюсь, вы... У вас есть лицензия, или вы хотя бы, ну, примерно знаете, какие есть мини-режимы? Меня чуть не подрезал. Мужик. Сейчас будет разворот. А он выжил. Вот, скотина. Кажется, он специально меня сюда загнал. Теперь я, как мыша. Мыша, мыша. Мышка. Лава. Мыши в мышеловке! Ва вашу мать, пора отсюда валить. Мышь так и говорит, кстати. Пора валить отсюда. Там телка, кстати, на нашем уровне появилась. Так что. А, это да. это даже не телка. Это, короче, какой-то чувак, у него хрень от аниме. Ну, в смысле, знаете, значок Наруто, который на лоб вешают. Как ярлык. Нет! Нет! Нет. Офигеть! Да ладно. Я смог. Стоп. У нас здесь еще один человек на карте. Какого черта? Так нечестно. Давайте-ка вы уже будете все сваливаться. А? Там, кажется, возле меня, чувак. Блин, они меня окружили. Кажется, они тимеры. Там чувак вниз полетел. Да ладно, я в тройке, офигеть. Не встать. Вот так это делается. Я сейчас первое место займу. Я отвечаю. Я, я серьезно. Вот вы сейчас лайк поставите, я займу первое место. Вот это... И вот таким вот образом. Пускай человек 20 набирают э, лайки, чтобы я занял первое место. Поэтому сейчас быстро поставил мне лайк, чтобы я победил. Поставишь дизлайк, а ты лох и не любишь свою маму. Вот так вот. Я не понимаю, этот человек, он... Там что, наверху блоки есть еще? Если есть, то это капец. Скорее всего, это баба с алмазным блоком на башке. Блин, я не могу столько играть. Не надо к следующему раунду приходить. Хотя, если этот раунд будет слишком длинным... Он уже 5 минут идет. Вот, я просто, не знаю, просто возьму и перейду. фу фу Ну, надеюсь, это баба или кто там. Хотя там нормально так блоков. Наверху, на, ну, на этаже чуть повыше. Мне кажется, я не смогу затащить в этой игре. Ребята, люди, которые ставили лайки, вы, кажется, не поставили лайк. Ну, как что и следовало доказать, у меня не получилось, к сожалению. Вот так вот, поэтому сейчас мы приходим к следующему раунду и надеюсь на карте Heather. Мне, а, какой R, не надо произносить в конце R. Вот это вот постоянно, надо ä, говорить Heather. Вот так вот, инглишем занимаюсь. О, мне дали этот. Скорость наконец-то. Я на каком уровне уже? Напасся Аню. Просто что это было в начале. Господи, какой кошмар! Как вы это смотрите? Не, конечно, понимаю, интересно очень. Ч чего? Что это за скин сейчас был? Я надеюсь, это был фартук-рыба. Какая-то... А, это медведь из Фортнайта вроде. Детка-геймер. Профессионал, типа. <сcoff> <сcoff> <сcoff> <сcoff> так. Вот сейчас, ребята, ставим лайки. Кто не поставит, тот лох. По жизни неудачник. А вот кто поставит, вот у тех все будет в жизни хорошо. Вот реально, вот так и будет, ребята. А спамеров вообще там, не знаю, пускай с спамером отдельный котел в аду будет. Потому что они задолбали. Я уже задолбался эти комментарии, блядь, чистить вампир! Вампир! Ах ты, вампир! Ох, ох, так, тихо. 5 человек, 5 человек, ребят. 5, 5, лишь 5. Опять этот вампир, он меня преследует. Пристрел... На меня напал вампир в Майнкрафте. Шок контент 18. Плюс детям не смотреть. Сумерки, блин, в Майнкрафте начинается. Там чувак в каске. Так что там? Падайте, ребята. Блин, чувак, давай падай в каске который. Пожалуйста, я хочу победить, я хочу занять первое место. Чё, он там не сдох? Нет. Вот тваря. Так, тут больше блоков, чем там, поэтому я сейчас буду здесь прыгать, бегать. а а а Чувак, не советую за мной бегать. Опа. Ах ты сука. Вот тварь. Опять он. Подождите, стой, стой, стой, стоять. Блин, тут не видно, тут не показано. Короче, кажется, это тот же самый чувак, который у меня в прошлом раунде. Да пошел он! Я сама себе хозяйка! Для кого-то я негодяйка! Но все зовут меня Зайкой! И поэтому я буду заканчивать! Ой! Быстро поставил лайк! Хозяйке! Всем удачи, всем пока! Я хозяйка!